Всем привет! Вы на канале обменного сервиса xhub.io Быстрый обмен криптовалют по всему миру. В сегодняшнем видео я расскажу вам как продать эфир за наличные. Выбираем Ethereum, выбираем Сбербанк, вставляем адрес электронной почты, добавляем номер карты, выбираем сумму и нажимаем кнопку далее. Открывается окно сделки, где мы видим всю информацию по ней. На кошелек нужно отправить, как мы указали, полтора Этериума.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 Если отправляете монеты не с биржи, а с личного кошелька, настоятельно рекомендуем установить лимит газа не менее 35 тысяч единиц, так как мы принимаем средства на смарт-контракт. Обычно по умолчанию в кошельках данное значение составляет 21 тысяча единиц газа и далее информация, сколько наличных в рублях перейдут на нашу карту. В данном направлении обмена верификация личности не требуется. После того, как мы отправляем полтора этериума на Кошелек, выданный обменным сервисом, после пятого подтверждения сумма в рублях будет зачислена на нашу карту. Вот такое короткое видео, как продать Этериум за рубли. Также на нашу почту поступила информация по данной сделке. В общем, вот такое короткое видео, где все ясно и понятно, как совершить обмен Этериума за Сбербанк. Надеюсь, видео было вам полезно. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Дальше будет интересно.